Да, ребят, здрасте снова. У нас тут серия видео про некоего Димана. В общем, там еще одна есть интересная история. То есть мы ее разбирали на тренинге. Здесь дальше ты как бы про это увидишь. Мы ранее говорили, что у этого парня было, скажем, там негативное восприятие девушек, относительно денег, потому что его часто там динамили, как-то пытались его использовать именно материально, и ему это, конечно же, там не нравилось, было неприятно. На тренинге была такая ситуация, когда он договорился встретиться с девушкой. Она говорит: "Я буду с подругой, приезжай типа". А потом уедем с тобой уже там, ну, с тобой на свидание. Вот, и он насторожился, потому что как бы это было из его собственного опыта, и причем у некоторых из вас по-любому были такие истории. Когда вы приезжаете, девушка говорит, я с подругами, приедьте, забери меня, там, может быть, с нами еще минут 10 посидишь, и как бы если девушка оказывается непорядочная такая, то есть ты приезжаешь, они говорят, садись, ты сидишь там с ними 5-10 минут, все закончилось, и они тебе предлагают расплатиться за весь их банкет. Ты же мужчина. Да. Там еще даже до этого не доходит, там просто как устроен наш мир, приходит официант, чек, счет кладет мужчине. Ну, то есть, если это брать Москву и, собственно говоря, где официанты обучены. Многие мужчины действительно в этой ситуации почувствовали бы вот этот вот гнет этого социального программирования, да, что типа блин, придется платить, потому что я же мужчина, да? И такая немая пауза повисает, как бы я сейчас говорю не о том, что все женщины там такие-сякие плохие, коварные, злые, но бывают и такие действительно. Нужно быть к этому готовым. Причем они такие, только с определенными мужчинами, то есть с кем-то другим, она она бы даже не позволила себе так сделать. А, например, если ты себя неправильно изначально спозиционировал, она может позволить себе вот такое хамство. И они сидят, эти девушки такие и, да? Да, и ждут. Поскольку он в такой ситуации уже был, он говорит, это крайне неприятно. Меня, типа, используют сейчас просто. Даже дело не в деньгах, а в самом принципе. Какого хера, да? И в этот раз он сильно переживал. Он говорил, блин, а вдруг будет точно так же, типа, чем не делать? Так вот, если вы вдруг, рекомендация вам от меня, если вы вдруг в такую ситуацию попали, вы должны понимать одно. Если девушка позволяет себе вот так себя вести, соответственно, вот эту вот как бы аферу с вами она проворачивает, то есть вот она сейчас происходит на ваших глазах, то это девушка, как минимум, непорядочная, охреневшая. Ну, в общем, она очень Да. То есть, она открыта, без каких-либо вообще зазрений совести. Без намеков. Сейчас да. юзает вас, тебя, в частности, по полной. Это и должно быть отправной точкой на тот случай, что если вдруг у тебя будут какие-то угрызения совести и так далее. Это и должно давать тебе всю полную свободу в действиях, либо в словах в ее адрес. То есть, тебе уже открыто дали понять, что на тебя просто похуй понимаешь ты для нее этот человек которого можно использовать поэтому не должно быть никакого стеснения смущения и так далее и ты говоришь ей я не буду за вас платить я плачу только за свою любимую женщину то есть переворачиваешь от фрейм мне сейчас неприятно я в тебе разочаровываюсь ты меня сейчас в себе разочаровываешь поэтому давай сделаем так вы тут допивайте доедайте я тебя подожду на улице и там мы с тобой на эту тему договорим но у меня для тебя будет серьезный разговор я надеюсь это было в последний раз встаешь уходишь ну как то так можно было было бы сделать это короче. Это самая культурная версия. Да, шанс на то, что девушка выйдет и скажет: Прости меня, пожалуйста! Извини. Он очень небольшой. Хотя, может быть, и такое тоже. Поверьте мне. Можно просто сказать коротко, что я платить не буду. И все. Но в этот момент ты должен быть готов к тому, что они сделают крайне недовольное тобой лицо. Ее подруги обязательно сделают такие лица типа из серии Кого ты привела? Как будто ты, я не знаю, ребенка съел на их глазах там, не знаю, или собаку у кого-то отнял. Шпица просто, и я сожрал его живым. Будь готов к тому, что они начнут использовать вот эти свои манипуляции, которые происходят на основании вот этого социального программирования, что типа чувак, да ты охренел, там ты что? Ты же мужчина, как тебе не стыдно, тебе что там жалко Ну, то есть, на это начнется. Еще раз, в этот момент осознавай только одно: она охренела, у вас все равно с ней отношений никаких не получится. Но ну, в лучшем случае будет секс, как бы и то. Я думаю, если она тебя уже использует и юзает, то даже, наверное, она тебя как мужчина уже не воспринимает. Поэтому там уже все потерял, смело можешь доставать и показывать ей. Как с этим не столкнуться? Вот, типа, некая мера профилактики. Когда она, например, говорит, я буду с подругами, приезжай, забери меня и все такое, ты можешь сказать, отлично я буду в соседнем баре, я не хочу вам мешать, нет, ни в коем случае, нет, что ты. Поэтому, когда ты закончишь, ты просто мне напишешь смс когда выйдешь из бара на улицу, и в течение двух минут я подойду, я буду где-то неподалеку. Если ты почувствуешь оттуда какую-то уж излишнюю гостеприимность, я такая, нет, я настаиваю, чтобы ты приехал, ну, уже могу тебя как бы предупредить, это попахивает вот тем, что они ждут э, не тебя, а твою кредитную карточку. Опять же, не все, совершенно не все женщины такие, ни в коем случае, не дай бог, Куча хороших, но, к сожалению, такие попадаются И особенно всяким там добрым, добродушным, мягким парням Как-то так, это способ тебе обезопасить себя самого Сейчас смотри продолжение с тренинга, как это было на самом деле Все, увидимся Пока еще один кусочек важнейшей для тебя информации, потом посмотришь пример с тренинга, как это было на самом деле Димина история. Значит, сейчас ты увидел пример одной из женских манипуляций. На самом деле, девушки и женщины будут постоянно тебя проверять и будут тобой манипулировать, пытаться. Почему они это делают? Они это делают и специально, они это делают и не специально, то есть неосознанно. Это происходит с самого начала, при знакомстве, на свидании, в отношениях, в семье и так далее, и так далее, и так далее. Кто в этом виноват? Конечно же, можно всегда обвинить женщин, какие они злые, коварные, несчастные. Но что делать-то с этим? Я считаю, что виноваты в этом мужчина. Виноват в этом в принципе не мужчина, не женщина, а человек, который не имел информации о том, как распознавать манипуляции как с этими манипуляциями работать. Мы живем в таком обществе, когда в принципе, независимо от пола, люди друг другом постоянно манипулируют. И если ты не научишься видеть и различать эти манипуляции и что-то с ними делать, как-то им противостоять, ничего хорошего с этим не будет. А получается история какая? Вы зависите от женщин, у вас их недостаток, у вас отсутствие выбора, и вы зависите от того результата, который будет с ними. И в итоге женщины, когда они начинают вами манипулировать очевидно, в ответ вы с этим ничего не делаете. Женщины в итоге теряют к вам всяческий интерес, уважение, влечение. И ни на какой хороший исход событий рассчитывать не стоит. И ты уже в курсе, что 25 числа у нас пройдет тренинг в прямом эфире, онлайн-тренинг, который называется «Волшебная таблетка от страха знакомства», где ты сможешь научиться преодолевать свое волнение при общении с женщинами первичным, и наконец-то у тебя все начнет получаться. И в самые ближайшие дни откроется уже возможность забронировать себе место. Также ты можешь приобрести запись этого тренинга. И там же, в рамках этого мероприятия, ты получишь бонусы. Это 5 видеоуроков, которые ты будешь получать каждый день на все важнейшие темы общения с женщинами. Это большое двухчасовое видео о системе привлечения женщин. Это PDF-книжка, которая называется «О чем должен знать каждый мужчина». И все это за невероятно маленькую стоимость, просто символическую, только для того, чтобы ты хоть что-то начал внедрять. Это очень важно. Но у меня для тебя еще одна охренительная новость новость по поводу манипуляций, потому что это очень болезненная и актуальная тема. Значит, смотри, только в рамках этого тренинга ты сможешь приобрести еще и тренинг, который называется «Женские проверки и манипуляции». Больше нигде такой возможности не будет. Как отличить проверки? от манипуляций. Самый сильный женский страх, из-за которого девушки говорят «нет» и манипулируют тобой. Как при помощи манипуляции женщины загоняют мужчин под каблук? Почему они говорят, что за ними нужно красиво ухаживать, а общаются они на самом деле с какими-то нахалами, плохими парнями и так далее? Где логика? Почему они ведут себя так, как будто бы все, что есть, нужно только тебе? Как будто бы им ничего не надо. И все в таком духе. То есть это ключевое, что тебе нужно знать, вообще с Если ты не будешь знать о женских манипуляциях, не научишься их видеть, читать, самое главное говорить «стоп, со мной так не прокатит», как минимум тебя ожидает будущее либо в одиночестве, либо в статусе конченного подкаблучника. Если ты не обладаешь этой информацией, ничего хорошего не будет. Если тебе понравилось это видео, обязательно поставь лайк и комментарий, посмотри дальше продолжение и обязательно почитай все подробности там внизу. Если ты узнаешь эту информацию, твоя жизнь охренительно изменится в лучшую сторону. Развонил сейчас свою, которую она сказала, что у нас подружка где-то в кафешке сидит, мне скинет стойочку, где они там сидят. Подозреваю, что есть вероятность, что меня могут подтянуть, чтобы оплатить счет. Как ты это подозреваешь? А, хрен его знает. Может правила, есть правила. вероятность, но как бы я бы сделал так, я бы пришел, ну как бы сказал, выходи, я жду на улице. Или там, я подъезжаю, выходи. Если даже она скажет, зайдешь, что зайду. Что? Привет, привет. Бля, чувак, если ты на что-то не подпишешься, тебя хрен кто подпишет. Давай. Хотя девки так иногда делают. Но конечно, для тебя это вот момент прокачаться. Она да. такая говорится, как она это сделает, давай смоделируем ситуацию. Это, кстати, полезная штука, потому что кто-то из вас может. Ну, да, мы сидим вместе там с этой подругой, там полчасика, что-то еще, что-то, потом подруга уебывает, а мы оставимся вдвоем, она говорит, типа, давай что счет оплачиваем. Она говорит, садись. Да. Ты садишься, да. что уже неправильно тогда, если ты боишься, что будет такой исход. Скажи, не, ну, как бы это. Я тебя заберу, давай там тебе 5 минут, ну, как бы я пойду там пока вот подошу позвоню по работе. Вообще, ну не надо садиться туда тогда. Да. Да. Либо, если я вижу, что все в порядке. Либо ну... ты садишься, говоришь, официант, там это, мне там не знаю, бокал воды, допустим, да, ага. она приносит, ты там достаешь, не знаю, бокал воды, там, допустим, ну, там бутылка воды стоит 100 рублей, да? Ага. Например, 200 на букафе, да. Ты берешь, там, кладешь пятихатку, увидишь. Напиваешь, ладно, тогда вы попрощайтесь, не буду вам мешать, ты же можешь это галантно как-то завернуть, там. Угу. супер, угу. я подожду на улице. Все, ты вроде бы и расплатился угу. за себя, во всяком случае, как бы и ушел. Если там хоть какой-то намек начнется на то, что ну как, я даже не пишу, как это может быть, как они скажут. Ну, никак. У меня Александр... такое наверняка было когда-то в очень давней молодости, поэтому я не помню. Александр может принести счет, как бы они не будут доставать. Да, как бы ну, Александр может рядом счет положить, а они как бы Скажите, не, не будут спешить выше свои карточки, либо ну, и что Нет, ну в данном случае и, я вам не, не бы... могу. ты быть? уже заранее знаешь, что она будет с подругой. Тебе это надо, нахер тебе это подруга. Нет, ну ты говоришь хорошо, а она говорит, приезжай сюда, да? да? Да, Ты тогда ей сейчас напиши, что хорошо, я но же... я хочу с тобой общаться с тобой вдвоем, естественно, да. Да? да? Поэтому тогда, как буду подъезжать, ты уже будешь готова выйти. Если она скажет, присаживайся, окей, присел, прям взялся сока, там, выпил, достал пятикан, там, положил, короче, говоришь, ну ладно, не буду вам мешать, вы прощайтесь, пять минут тебе, надеюсь, хватит. И они еще пока начинают, ты уже встаешь, говоришь, не мешаю, жду тебя на улице, все. Если они как бы уже начинают намекать или прямым текстом говорить из серии, там... Как... Здесь прикольно, давайте мистик. Ну ты же мужчина, там да, вообще что-то. Нет, ну, ну, ну как, ты, как ты, нет, как, я просто пытаюсь смоделировать, это хамство. Для меня это, блядь, надо, надо быть змеей конченей, чтобы еще и вымолвить эту фразу, понимаешь? Не, может тогда больше, если у нас много. сложно в убеждении заходить туда. Да ну это тоже, до маразма не надо доводить, надо, надо, надо, надо знать свои да, границы, надо да, знать свои убеждения, надо знать то, как бы, что у тебя есть принцип, да. там, да, нахуй тебе вот это, то есть даже дело не в этом, дело в том, что они тебя как бы посчитали mm -hmm. вот этим вот там человечком, этим дрочером, который вот как бы используется ими для, ну вот это самое обидное, и если вдруг у тебя насчет какая-то там вот это социальное программирование, иначе я бы никак не назвал, просыпаться в тебе, ты в этот момент сам сейчас, блять, они что, охуели? Они меня и решили просто, ну как бы, использовать. Должно быть наоборот возмущение, что типа, какого хрена? Если ты вдруг это замечаешь, ты говоришь, слушай, ну, что вообще проблема? Я тебя приглашаю, мы пойдем посидим без проблем. Я не буду платить ни за тебя, ни за твою подругу. Причем это должно быть связано настолько с удивительным охуеванием от того, что вы чё, ты И с мета-сообщением человека, который не собирается это делать. Даже, блядь, сейчас его расстреливают, будут просто тякстерки поставить, чтобы чуть-чуть давать. Не надо, во, почему у тебя вообще это возникло, вопрос такой интересный. Ну, ты, ты, ты же сказал, что я здесь эфир там, я как бы всегда с девочками мягко себя веду, а что я воспринимаю себя слабость. Вот, я и начну их сочу, там не хуесочек там. Нет, ты можешь мягко сказать, извините, пожалуйста. У меня есть определенные принципы, я а -а -а. не хочу сейчас платить за вас, потому что, в принципе, нет для этого никаких оснований. 7. Mm -hmm. э, жить откланяться. Ну, я, ты можешь мягко, как угодно сказать и съебаться, это же не значит, что это уж хамить. Там, mm -hmm. mm -hmm. Просто ты сам себя в этот момент спросил так, знаешь, прям на паузу поставь, там все это, вот это все, что происходит такое, типа. Это факт, типа, я вообще что сейчас, хочу это делать или не хочу? То есть все должно через эту призму. Хочу, не хочу. Это, блядь, я себя не наебу в этот момент, потому что ты потом себя же сгложишь, понимаешь? Ты будешь ходить неделю об этом, думать, ну как неприятно. Потому что если эта женщина, в принципе, уже у нее будет такая идея в голове, то она уже конченная тварь, она тебе не нужна. Как ты ее уже потерял, волчи.